Маракуйя. Дуриан 240 уже, 250 То есть уже расфасованные Здесь уже готовая еда у нас Вермишель с сосисками Но это опасно брать, потому что они могут быть сладкими да, Здесь у нас Свиные маслы, скорее всего. Потому что тайцы говядину не особо едят. Ну, из-за дороговизны, как я понимаю. Потому что говядина и баранина самая дорогая считается здесь. Ну, а здесь какие-то десерты. Желейные, желейные, Но пробовать я их тоже не хочу, ребят. Что-то, честно, после перчика. Ну, я бы перчиков еще таких бы, наверное, рубанул. Потому что своеобразный вкус. Ну, кстати, рынок не на полную, как я понимаю, работают. Тут же вещи продают, носки, трусы, кому надо. но это я ел в прошлый раз на крабе. Я вам показывал. И как вы уже заметили, говорю, даже на рынке нет никаких европейцев. Я На меня смотрит смотрят на белую, на белую ворону. Так. Кстати, вот такие вот штучки очень вкусные И прям такие ягодки Я их даже с косточками ел В принципе, можно и с косточками есть Ничего страшного не будет Кушайте да, Такой вот пакетик уже без веточек Стоит 30 бат Ну, я, наверное, потом Позже возьму Уже на выходе Это у нас Апельсины, по-моему Да, апельсины или мандарины <coughs> Вот кто знает, а чем отличается вот это фрукт от этого, а, напишите, я не знаю название точное, что за фрукт. Первый раз меня угостили тайцы тоже. А, в общем, здесь виноград, груши, яблоки, мандарины по 100 бат, груши 15, груши, да? Да, груши 15 бат. А, леди, ван. За одну грушу 15 бат. Ван кило? Килограмм В общем uh, А это кило, е? Yeah? Это, в общем, за килограмм Не знаю, почему здесь груши по 15, а там те же самые груши по 60 Ну, уже за килограмм Тайцы смотрят, конечно, на меня, не понимают, что происходит Здесь также можно в кафе сесть покушать То есть, прям внутри рынка вещи также наличие идут, ну, то есть не идут, а продают. И говорю, где еда, там же и вещи, всякие лампочки, фонарики, калькуляторы, очки, трусы, штаны, джинсы. Я говорю, в Таиланд можно приехать голышом, главное, чтобы таможня пропустила, а одеться вы здесь оденетесь. В общем, часть рынка почему-то заделали под всякие, ну, кафешки перекусочные, закусочные такие вот блюда. То есть, то есть, то есть. И... Кстати, вот вермишелька вот эта вот вкусная, ребята. Очень вкусная. Ну и половина рынка, как я говорю, не работает почему-то сегодня. Сейчас попробуем выйти на улицу, поснимать, чем там торгуют на улице на улице я могу сказать вам так, что часть дороги просто перекрыли вот эти вот прилавки. Ну, как они просто находятся под крышей, я не знаю, это проезжая часть или все-таки. Но нет, это, похоже, скорее всего, выделенная территория вот именно для прилавков. И здесь торгуют овощами всякими. То есть я уже вышел, получается. Овощей море. Моря. И тут же Трусы опять Лифчики Носки Футболки Ну, вот тачка стоит Не подгоняет Прям так живо Вот куча такие у нас Маленькие. Здесь у нас шашлычки готовят В общем, рынок живет своей жизнью Фреши. Так, да, сейчас мы себе возьмем какой-нибудь фреш а, так, так, так, так. Давай-ка нам, наверное а, Маракуйя Микс Микс, микс А, 50 бат 50 бат, в общем, стоит Микс Ну, как видите, берут в перчатках также деньги, также все делают. Сейчас она пока будет готовить. Мы с вами еще посмотрим, что здесь. А, Миди, 3 килограмма, 100 бат. А, Манга какое-то длинное, непонятное. А, кстати, вот принято у них кости, вот от, ну, снимают мясо с курицы сутки и вот прям... А, выжарить в вот таком вот масле пьют потом кости И вот эти маслы можно как чипсы есть Довольно-таки можно ну, Под пивко могу вот так вот сказать Можно попробовать И зелени всякой Его всего хватает Так, ну мы сейчас пойдем погуляем Сейчас нам микс сделают наш А здесь непонятная субстанция какая-то А, вот через... Вот Таусуа. Таусуа. Самсуа. Ну, в общем, я не знаю, что это. Арой Макмак. В общем, она не понимает даже, видать, моего тайского, минимального. Здесь девчонкам. По 20 бат, по 20, по 39. Девка. В общем, ждем наш микс. И пойдем походим по улочкам еще. Общем, на каждом рынке присутствуют вот такие вот миксеры. Здесь сироп добавляют обязательно. И потом это все. Льда туда немножко. И вперед. Она еще помогает размешивать, чтобы было мелкое-мелкое. В общем сейчас вот она мне дала маленькую ложечку, говорит, на попробую по вкусу нормальная, нет, я говорю да, в принципе, говорит, может быть еще сиропа добавить, я говорю, ну давай добавляй. В общем сейчас добавляют, ну добавили уже сироп, опять дают ложку. Здорово, мак мак. И стакан, первый раз такой стакан себе беру, ребят. А ну может быть поэтому вот и 50 бат, я думал, что а, микс будет вот в таком маленьком стаканчике. А мне прям такое ведерочко маленькое. Сэп. А, сейчас я трубочку воткну. А, я что это? Сэп, сэп, сэп. В общем, дали мне вот такое ведерко, ребят. Да. И я сейчас пойду дальше погуляю. Ну, теперь я от жажды не умру. Так что... Здесь курочку в кляре у нас делают. Очень вкусно. Вот, кстати, вижу первую европейку. В общем, вот такая вот. И Кстати, вот эта вот штука, я так и не понял. Это какие-то ростки такого там, не знаю, растения. Но его употребляет оно в пищу. А здесь, ёпти, Любители личинок жучков, но это похоже на осы. Осы, яйца, ну личинки ос, а, приготовленные осы. То есть очень вкусно, наверное. Так что, кто любитель, пожалуйста. Я уже это все попробую. общем, такая вот тайская жизнь в районе клуан Но дорога, конечно, меня убила сегодня, пока я добрался. Здесь у нас какие-то маринованные огурчики. Ну, пробу честно желания нету, ребят. Слева у нас ряды одежды, ну, лавки. Право, сам рынок, но я говорю, почему-то он не весь функционирует сегодня, неполноценный. Так, ну что, вам где-то присесть, наверное, и перекурить. Не курите, вредно для здоровья. Минздрав предупреждает. Здесь, скорее всего, у нас тайский алфавит для детей, наверное, как я понимаю. И также еще есть английский алфавит. Ну, тоже для детей, чтобы дети учили тайский, английский, потому что а, в Таиланде второй язык государственный, это, ну, не государственный, а как бы, я не знаю, может быть я ошибаюсь, а, который обязательно в школьной программе а, тайские школьники изучают. Ну, что, пойдем дальше. А вот с другой стороны рынка мы проходим. Здесь уже и у нас и вещи, и всякие... То есть, ну, домашняя утварь. В общем, все, что нужно для дома. По мелочи. Вещи, шорты, футболки, женские вещи. Все по 100 бат в основном. Вот какие-то футболки по 179 это сделано под лакоста типа э, самая дорогая 179 э, много брюк женских тоже 179 100 100. в общем или рынок только начинает жизнь своей жизнью и поэтому еще как бы, ну, не все прилавки, Но ну, хотя время уже э, часов 5 по-моему, если я не ошибаюсь поэтому по идее уже Должны в полный рост торговать Кстати, пойдем-то зайдем в магазин косметики или что здесь, медикаментов Посмотрим, какие здесь цены у нас Если нам разрешат А, ну это аптека, по-моему, если я не ошибаюсь Да, похоже это на аптеку Ну какая-то она такая непонятная У меня вкусно мне и миг сделали, ребят. Честно говоря. Ладно. В принципе, что я хотел снять сегодня, я снял. Давай. Папа сыну говорит, помаши. Кайна, давай. Ну, стесняется. Не привык. Тайцы, любители, очень любители свинины. Вот, свиные уши, свиные языки. И любители, конечно, риса. Так, ладно, я уже как бы это хотел закончить. Ребят, что хотел снять, я снял, вам показал, поставлю точку на этот рынок обязательно. Постараюсь поставить также точку на буфет 4471 И. На этом, наверное, я буду заканчивать свое видео. Да. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь в соцсетях, делайте репосты, рассказывайте своим друзьям. Кто хочет общаться в чате, общение в а пишите мне запрос в WhatsApp, я вас буду добавлять в группу, созданную у меня в WhatsApp. И будете общаться с такими же зрителями, как и вы. Ну, на этом, я думаю, что сегодня еще что-нибудь поснимаю. А на этом видео я заканчиваю. И следующее видео уже также начнется, скорее всего, в центре. Все, всем пока. С вами был Лысый. Оставайтесь со мной, будет дальше интересно.